Многие могут захотеть поменять в своей жизни все и сразу. Например, кто-то думает, на этой неделе брошу курить, не буду засиживаться допоздна, начну заниматься спортом, есть полезную пищу и позвоню бабушке и дедушке. Однако, пытаясь достичь одновременно всех своих целей, скорее всего, ни одной не, будут, не будет достигнуто. Важно осознать, что время, силы и ресурсы ограничены. Поэтому, вместо того, чтобы менять все и сразу, лучше действовать поэтапно. 8 августа было новолуние во Льве. Посмотрите, пожалуйста, видео, ссылка в закрепленном комментарии. Поэтому текущая неделя идеально подходит для начинаний. Предлагаю провести такую практику. Создайте два списка. В первый впишите хорошие привычки, которые вам хотелось бы развить. А во второй плохие привычки, от которых вам нужно избавиться. Не ограничивайтесь одним-двумя пунктами. Запишите все, что приходит на ум. Далее пронумеруйте пункты в порядке важности. И третий шаг. Выберите один или два пункта из каждого списка и поработайте над ними. После этого возьмитесь за следующие пункты. Чтобы быстрее достичь успеха, замените плохие привычки хорошими. Предположим, в вашем списке плохих привычек стоит пункт «Слишком много смотрю телевизор» или «Провожу время в социальных сетях». А в списке хороших привычек надо больше общаться с близкими людьми. Тогда попробуйте следующее. Вместо того, чтобы, приходя домой, сразу же включать телевизор, пообщайтесь с другом или родственниками.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 Далее по дням недели, 9 августа, понедельник растущая Луна во Льве до 17.54 по киевскому времени, после чего переходит знак Девы, период Луны без курса с 15.24 до 17.54. То есть эти два 2,5 часа неблагоприятны для начинаний, решения важных вопросов, визитов к начальству, но для завершения чего-либо отношений или увольнения это подходящее время формируется оппозиция венеры с ретро нептуном точный аспект 10 августа что часто дает несоответствие желаемого и действительного разочарования, неопределенность и заблуждение 9 и 10 августа старайтесь не принимать важных решений особенно в сфере личных взаимоотношений почти весь день луна во льве в огненном знаке, а это значит, что многие люди склонны демонстрировать свои чувства, открыто говорить о своих потребностях. Примерно с 6 часов вечера ситуация меняется. Транзит Луны по знаку дела способствует кропотливости, точности, аккуратности и концентрации внимания. Хорошее время для учебы, проведение анализа фактов, начало поездок, командировок, путешествий. Также вечер подходит идеально для генеральной уборки в доме, заготовок и покупок, для посещения парикмахерской, посадки, пересадки и оформления растений и посева газонной травы. 10 августа, вторник. Растущая Луна в Деве в соединении с Марсом, Трине с ретро-Ураном, оппозиция Венеры с ретро-Нептуном. Отражает противоречивость фактов. Но внутренние противоречия можно с успехом преобразовать в творческую энергию. Планеты стоят в разных стихиях. Венера в земной, а Нептун в рыбах, в стихии воды. Но эти энергии родственны, имеют женскую природу и усиливают друг друга. А это значит, что оппозиция решаема. Важно направить энергии противоположного характера навстречу друг другу. Найти точку равновесия, компромисс. Зная эту особенность, легче искать точку опоры, ведь преодолеть действия оппозиции можно только договорившись с самим собой. Решить проблему можно через контроль эмоций. Избегайте искаженного восприятия реальность. Это одно из важных рекомендаций, на сегодняшний день. 11 августа, среда. Растущая Луна в дереве в с ретро-Нептуном. Соединение с Венерой. Период Луны без курса с 14-22 до 23.07, после чего переходит знак Весы. Меркурий в оппозиции с ретро-Юпитером. Излишний оптимизм, рассеянность, нереальные планы свойственны сегодня многим людям. Характерны трудности в общении, особенно с зарубежными партнерами. После 14.22 по киевскому времени лучше заняться текущими делами. Ничего нового не начинать, так как все пойдет не по плану. Возникнут сложности с документами, юридическими делами. Занимаясь бытовыми вопросами, тем, что начато ранее, а также своим здоровьем, вы сведете к минимуму возможные неприятности.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 а также расторжение договоров или увольнения. 12 августа, четверг. Растущая луна в весах, Венера в трине к ретро-плутону. В этот день можно решить много задач. Благоприятные финансовые дела, бизнес, предпринимательская деятельность.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 С 12 августа Меркурий входит в знак Девы, где имеет статус управления. Начинается благоприятное время для решения вопроса по работе, начала новой профессиональной деятельности. С сегодняшнего дня многие почувствуют, что все упорядочивается, наступает определенность, легче решить проблемы в сфере партнерства. В Деве Марс и Венера, что способствует согласию действия во многом соответствуют желаниям 13 августа пятница важный день растущая луна в весах в гармонии с солнцем ретро юпитером и ретро сатурном завершение недели благоприятное все сложности и несогласия устранены хороший день для личных взаимоотношений составление планов на будущее решение жилищных вопросов Энергии дня способствуют улучшению общения между противоположным полом, новым знакомством, возобновлению дружеских отношений. Переговоры о партнерстве и сотрудничестве проходят благополучно. Прекрасный день для работников индустрии красоты, искусства и юриспруденции. Удача сопутствует фрилансерам, ювелирам, консультантам, журналистам. Вдохновение и поддержку. Общественные деятели обязательно получат. Также усилится интерес к популярным людям. Люди легче идут на контакт, поэтому можно договориться о том, о чем ранее не получалось. Период Луны без курса начинается в 23.38 по киевскому времени и заканчивается в 3.01 следующего дня. 14 августа в субботу Луна входит в знак Скорпиона, где имеет статус падения. Ближайшие два дня – бремя страстей человеческих. Но также транзит Луны по Скорпиону оказывает сильное влияние на домашних животных. Происходят события, меняющие отношение к жизни. Возможны позитивные преобразования в личных отношениях, если правильно воспользоваться потенциалом этого дня. Луна в гармоничных аспектах с Меркурием и Марсом. Можно договориться, оживить и обновить устоявшиеся взаимоотношения, добавить в них страсти. В период транзитной Луны по Скорпиону люди больше интересуются интимной стороной жизни. Для отношений, которые на грани разрыва, день может быть критический. Одно неосторожное слово или эмоция, и все. Поэтому сдерживайте себя. Ревность и сомнения могут негативно отразиться на взаимоотношениях. Дети капризны, часто неуправляемы. Следите за ними, а также за своими домашними животными, когда вы ходите на прогулку. Избегайте алкоголя и средств, меняющих сознание. 15 августа. В воскресенье растущая луна в Скорпионе сохраняются трансформационные тенденции предыдущего дня держится оппозиция с ретро ураном что может дать потрясающие инсайты озарения. художники фотографы писатели получают вдохновение приходят невероятные нестандартные идеи и сюжеты переворачивающие сознание многих людей хороший день для эзотериков астрологов целителей Транзитная Луна в Скорпионе искушает неизведанным. Возникают курортные романы, несмотря на брачные узы. Измены, совершенные ранее, неожиданно обнаруживаются, поскольку у многих обострены интуиция и проницательность. Суббота и воскресенье очень энергетически сильные дни. Луна растущая.